короче пришел в разведку посмотреть на вечерний закат утку есть нету но уже штук 30 видел утки крякают надо мной четыре штуки. Хуёво не видно вам, ребятки. Сейчас, может, тут вот здесь увидите. Хуя не увидите. Высоковато летели. Еще пролетела одна. На закат летят. Не со стороны. Еще одна полетела. Не видно вам, ребята. Чирок далеко полетел. Видео пишет. Трохи привет, ага. идет. Далеко еще до него. Пять километров. Как называется проток? Секретное место, короче. Там большое скопление куликов. Ну и вальсно по... Ногу и теперь съел охотника, мы же остались ну, А тут интересно, как галяду блядники обитают? Это группа да. Высыпьте, готовьте, да. Да. высаживаем десантуру промыли просто тебе так кажется Ой, тут струна, тут вот эту мы которую натягивали просто Дальше. еще чище. Зато сеть целая. Она, наверное, ела вчера шкурлупы яичные. Муксун. <coughs> Муксун. вообще А? Кого ты говоришь, Антон? А, ну да. Вот поэтому а она у нас и всплывшая. И всплывшая поэтому. Пинцет. <связь> <связь> Скальпель. А это тоже без колежи, да? да? Тоже нихера не спутанная. такое предложение, знаете какой -то. Примерно недели-две назад, назад. Ну тут вода светлая вот так, со строгой Да она-то мелкая, всякая, уходит Чурогайки гром 500 падет В сети она, может, не попадается а? Сколько? Десять? Здесь три осталось вот здесь три. Там семь проверили. Уже четыре проверили. На той стороне две и на этой стороне две. И сейчас три здесь. Что по бум берегу? Нет, давай так проходим. Скальпель. А здесь уже мелкие должны быть сети. Да, это не удивительно такое очень-очень часто случается. <звы> Офигеть, это парень быстро надо работать. Теперь Вот так ты и так распутываешь, и я думал, она не распутывается. Мелочь, наверное, поскручивала. Нельмы маленькие. Вообще на берег легла Там стоял кто-то, да? Или ты крючком так задел? Он и Измирнела вода Охуеть, что я так накрутил? Вот. Или может мы мотором прошлись так? Не могло? Могло с мотор? Моторными волнами могло это так наводить? Нет. Ну пойдем? одна где-то должно быть угу. Привет, то на вот допустим лицензию если брать только на район возьмешь какой-то или на всю область можно взять ну на отстрел кого-нибудь там птиц он можно там сети правда стень мелкая ее наверно сворачивает а еще но она из-за этого еще наверно тата она блять тройка сделана у нее она уже потяжелее сама даже леска она толще но и поплавки там наверно мощнее не ну вот ну, вот она, наверное, они более уловисти. Из-за этого. Я тоже, блин, что-то и даже и не подумал, что надо трехметровые это брать. В следующий раз буду трешки брать. Чё, где я? Зажим. Зажим, зажим, зажим, зажим, у нас зажим, сейчас дадим тебе. ХОБА, зажим. Дырки-то на белугу Здесь они просто сидели здесь экономные кольца Тоненькие Да, наверное, проверил кто-то Крупнадзор, наверное, снял, уже проверил я тебе говорю это перемена погоды влияет она а такого не бывало бы чтоб она вот так вот в это время не ловилась это перемена тем более в новые сети да по идее это должно попасться нихуя Хуято, наверное, на лодке проплывали через сеть. Может, с берегом пойдем-то? Не, мотор тут. А, ну ладно. Для чего вам этот крючок? Забор. Когда большая ручка зажабывает Трехметровая, да? Трешка это сеть. Последняя, да Фик? обалдеть? Может, тебе багор надо было? Не надо? Ты сейчас хочешь за низ ее проверить? Плятина. Палочка? Давай. Или так вырыть? Одена палочка. Палочка. Угу. Вот... Ну, вот вчера бы его вытащили, еще бы, может, нормальный был. Тоже кто-то был, да? Так что это диасаж не места. Это рыба нет. Не идет нихуя. Надо было и Антон на берег, чтобы съел кто-нибудь. Это выше или здесь? Угоняет, да? А? Крючев, я уже за забыл про этот крючок. Дерево, блин, интересный, тальник здесь сухой. А, льдом? What? <laughs>